Казанский университет посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Все подробности далее. Встреча началась с экскурсии по Казанскому университету. Гости посетили музей истории, императорский зал и ленинскую аудиторию. Участие принял ректор Ильшат Гафуров. Затем были обсуждены предложения по направлениям сотрудничества Казанского университета с Казанской епархией Русской Православной Церкви и Казанской Православной Духовной Семинарией. Основной задачей перед нами, которую ставило государство и подкреплялось к государственным заданием, всегда была это наука и образование. Мы много говорим о воспитании подрастающего поколения. Да? И у нас, хотя функцию наши входит как таковую, но никто этот параметр до последнего времени не мерял. Так речь велась о духовно-нравственном воспитании студентов, совместном издании тематических пособий, ведении профориентационной работы, организации практик. Также обсудили проведение мероприятий в научно-образовательном центре теологии Казанского университета. Несколько лет назад мы начали говорить о возрождении наших старых традиций. И здесь Владыка нам Яфан очень сильно помог. И возродилась, по сути, кафедра теологии. И резко вырос контингент обучающихся. И у нас кафедра религиозно-ведения была. Кроме того, на встрече обсудили и совместную общественную и медийно-просветительскую деятельность. Митрополит Кирилл поддержал предложенные идеи и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Диана Шленкова, Фарид Захитоглы Универньюз.